здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на март один из самых благоприятных месяцев 2021 года если вы начали изменения в предыдущем месяце то в марте вы будете планомерно двигаться в направлении реализации своих целей Многие обретают душевное спокойствие, удовлетворение, что способствует гармонии в личных и деловых взаимоотношениях. С 4 марта Марс войдет в знак Близнецы. Активность людей возрастет, особенно в утверждении своего мнения. Все настроены на восприятие и передачу информации, что может быть использовано специалистами по рекламе. В этот период появляются лидеры, формирующие общественное мнение – Увеличивается поток информации, люди начинают более активно учиться, посещают лекции, семинары, онлайн мероприятия, хотя интереса к учебе надолго не хватает. Наиболее удачный период для стартапов, новых проектов, рассчитанных на краткосрочный период. Хорошее время для деловых поездок, переговоров, которые предполагают быстрые выводы и решения. Связи завязываются достаточно быстро, приходят к главному вопросу и также легко распадаются. Марст, март благоприятен для решения вопросов совместных финансов, долговых обязательств и пересмотра негативных моментов в работе. Начиная с новолуния 13 марта, удачный период для заключения официальных союзов, помолок и проведения свадеб. 3 марта Венера в гармоничном аспекте с Ураном дает раскованность, естественность в сфере взаимоотношений. Энергия этого аспекта способствует эффективной коллективной деятельности. С друзьями и единомышленниками удается сделать что-то грандиозное. Неожиданные знакомства, увлечения, романтические приключения могут привести к разрыву старых связей. Также, возможно, непредвиденные. Развязки любовных историй. Тайная становится явным. 4 марта в 5.30 по киевскому времени Марс перейдет в Близнецы. Также образует символическую квадратуру к Венере. Женские и мужские энергии будут находиться в напряженном состоянии. В этом знаке Марс чувствует себя намного комфортнее, чем предыдущие два месяца, когда двигался по знаку Тельца. По близнецам Марс будет двигаться до 23 апреля в 14.49. Подробное видео по этому транзиту я опубликую в ближайшие дни. Посмотрите, пожалуйста. Марс отражает активность, инициативу, силу воли и источник жизненных сил. В «Близнецах» способствует переменчивости, спорам, конфликтным ситуациям, так как сложно сдерживать себя в резких высказываниях. Энергии Марса благоприятны для начинаний, интеллектуальной работы, но быстро теряется интерес к какой-либо деятельности. Часто дела не доводятся до конца. При этом в марте удается возобновить многие остановившиеся проекты. В период движения Марса по «Близнецам» Травмы, ошибки и неприятности происходят из-за спешки. Необходимо вырабатывать в себе терпение. Сначала все обдумывать, а потом уже приступать к действиям. Стоит семь раз отмерить перед тем, как что-то сделать и проявить активность. В ближайшие два месяца успешно развиваются краткосрочные проекты. А вот задачи, требующие долгосрочных обязательств, выносливости, постоянства и настойчивых усилий, даются нелегко. У многих людей в этот период появляется склонность распылять свою энергию на все сразу, занимаясь многими делами одновременно. И это приводит к тому, что не удается закончить что-то изначально перспективное. 5 марта Юпитер и Меркурий соединяются в Водолее. Активизируются вопросы высшего образования, дальних путешествий, религиозной и политической деятельности, литературного творчества, издательского бизнеса или вопросов религии и культуры. Идеально для рекламы, презентаций, обучающих мероприятий, разговоров с начальством и влиятельными людьми. Подходящий день для решения юридических вопросов, получения консультаций. Хорошее время для начала циклов социальной активности и общественной деятельности. Благоприятный день для венчания и крестин. Посещение мест силы. Удается планирование долгосрочных проектов. 11 марта Нептун в соединении с Солнцем, что способствует эффективной творческой деятельности. Усиливается воображение, чувствительность. У многих появляется вдохновение, обаяние, удается воздействовать на людей и доносить информацию через образы, музыку, картины. Но этот день неблагоприятен для работы, которая требует точных расчетов и соблюдения строгих рамок. Не следует вести какие-либо деловые переговоры или завершать их. Отложите составление доверительных соглашений и не говорите ничего такого, что потом может быть истолковано иначе. Избегайте употребления алкоголя и других средств, меняющих сознание. Многим в этот день свойственно слишком идеалистически воспринимать свои романтические увлечения. Также возможно возникновение тайной привязанности, неразумного увлечения удовольствиями. 13 марта в 12:21 по киевскому времени новолуние в рыбах, которое готовит нас к новым возможностям, призывает довериться естественному течению жизни. Подробное видео запишу в начале марта. Появится на моем YouTube канале на следующей неделе. В этот день можно получить ответы на вопросы, обратившись к своей интуиции или в состоянии медитации. Если вас что-то не устраивает в жизни, вы сможете посмотреть на существующую ситуацию по-новому, под другим углом и найти решение. Кто-то начнет действовать иначе, а кто-то обретет новые взаимоотношения. Мы будем под влиянием новолуния в рыбах в течение следующих двух недель. 14 марта Венера, имеющая статус экзальтации в рыбах, соединяется с Нептуном, управителем этого знака. Благоприятный день для романтических отношений, усиливается художественное и творческое восприятие, усиливается интуиция, способность к ясновидению и телепатии. Могут появиться тайные любовные связи, а может быть раскроются тайные дела окружающих с помощью искусства удается выразить невыразимое донести до других людей красоту и величие жизни привить духовные ценности в таком состоянии людям трудно решать свои материальные проблемы также многие аспекты физической реальности воспринимаются искаженно Аспект способствует тайной деятельности, скрытому получению экономической выгоды и доходов. 16 марта в 00.27 по киевскому времени Меркурий входит в знак Рыбы. Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном в этот день. Меркурий в Рыбах имеет статус изгнания и падения. Видео запишу в середине марта, где подробно изложу влияние этого транзита на представителей всех знаков зодиака.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 В отношениях между людьми что-то неуловимо меняется. Партнерские отношения могут выйти на новый уровень развития. В них может появиться душевная близость, взаимная забота. 18 марта Венера в гармоничном аспекте с Плутоном, что способствует мощным переживаниям, магнетическому притяжению между представителями противоположного пола. Многие хотят трансформировать свои чувства. Это подходящий день для преобразования отношений. Удается достичь взаимного удовлетворения. 20 марта в 11.38 Солнце выходит из знака рыб и наступает весеннее равноденствие. Солнце вовне. Это астрономическое начало весны. Видео по этой теме появится на моем youtube канале в середине марта. День весеннего равноденствия желательно провести радостно, в кругу семьи. Обращенные к Солнцу просьбы обязательно сбудутся на протяжении года. 21 марта в 16.17 по киевскому времени Венера входит знак Овна. Также в этот день формируются гармоничные аспекты. Секстиль Меркурия с Ураном и трин Марса с Сатурном. Точные аспекты будут 22 марта. Два невероятных ресурсных дня. Используйте их по максимуму. Венера, правда, имеет слабый статус в знаке Овен. Но если вы готовы к взаимодействию с партнером на равных, к учету взаимных интересов, то можно достичь хороших результатов. Подробное видео об этом транзите появится на моем YouTube-канале в середине марта. В этот период повышается способность концентрация и внимательность удается достичь успеха в профессиональной сфере найти выход из сложных ситуаций сила воли и энергия в сочетании с выдержкой и настойчивостью способствуют продуктивности этого периода улаживанию многих семейных и личных проблем в эти дни можно заложить хороший базис дальнейших успехов Можете рассчитывать на понимание и помощь руководства, вышестоящих, влиятельных лиц, успешные контакты с представителями официальных органов, подходящее время для заключения длительных соглашений, крупных сделок для ответственных шагов в предпринимательстве. Благоприятный период для начала лечения тяжелых хронических заболеваний, в том числе воспалительных аллергических заболеваний и заболеваний костно-мышечной системы. Если вы давно собирались посетить стоматолога, пришло время всерьез заняться зубами. 25 марта сходящее соединение Венеры с Солнцем в знаке Овен. Точный аспект 26 марта. И его действие будет ощущаться также 27 марта. Очень творческий период. Партнеры и союзники готовы оказывать друг другу поддержку. Каждый человек должен постараться внести свой вклад в совместное предприятие. Усиливаются романтические настроения. Любовные отношения развиваются очень быстро. К негативным аспектам этого периода относится чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. Это удачные дни для демонстрации своих талантов и способностей. И будьте уверены, любые качества непременно будут заметны окружающим. 26 и 27 марта Марс в соединении с Северным узлом в близнецах. Одновременно Меркурий в рыбах на вершине напряженной конфигурации Тау-квадрат напряженные дни увеличивается количество социальных конфликтов и противоречий с другой стороны при правильном использовании энергии этих аспектов начатые проекты могут иметь долгосрочные перспективы но на первых этапах возможны препятствия по независимым от конкретного человека причинам более подробно расскажу в отдельном видео марс в близнецах в ближайшие дни появится на моем YouTube канале. 28 марта в 21:48 по киевскому времени полнолуние в Весах активизирует сферу личных и деловых взаимоотношений. Знак Весы несет в себе энергию равновесия, баланса и гармонии. Легче выйти из сложных ситуаций, найти компромисс, решить какие-то конфликты, уравновесить противоположности. Многие окажутся в ситуации выбора. Энергии полнолуния будут активны две недели. Более подробно в видео, которое появится на моем YouTube-канале в 20-х числах марта. 30 марта Нептун в соединении с Меркурием. Также в этот день Венера в гармоничном аспекте с Сатурном. Благоприятное завершение месяца. Хотя нелегко уловить истинное значение получаемой информации. Попытки разобраться в ситуации, что-то пересчитать, откорректировать приводят к замешательству и вызывают больше вопросов, нежели ответов. Но это хороший день для творчества, а также для сферы взаимоотношений, особенно любовных. Удается достичь взаимопонимания, стабилизировать личные и деловые связи. Но для принятия важных решений день не особенно подходит, так как многие склонны выдавать желаемое за действительное. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, будьте внимательны, так как можно потерять ключи, бумаги, документы. Но это подходящий день для благотворительной и волонтерской деятельности. 31 марта. Солнце в гармоничном аспекте с Сатурном. Упорная и планомерная работа приносит успешные перспективы. В бизнесе или профессиональной деятельности зрелость и опыт способствуют приобретению новых клиентов. Обстоятельства предоставят шансы приобрести новые знания и опыт, что в результате приведет к повышению производительности и успеху. Действие этого гармоничного аспекта продолжится также и 1 апреля. Но об этом в другом видео. Кого интересует личная консультация, записывайтесь, контакты на главной странице и под видео. Благодарю вас за внимание, спасибо, что выбираете меня. Не забудьте про лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть интересно. До новых встреч, пока-пока!